Привет, друзья. Вы на канале Онлайн Мотосалона Мототек. С вами я, его ведущий Андрей. И сегодня наше видео посвящено новому мотоциклу от Гион, который каким-то образом относится сразу к трем классам мототехники. Встречайте Геон Юни 200. Изначально это утилитарный мотоцикл, как его еще называют в хозяйстве, со всеми присущими ему опциями, такими как спецованные колеса, универсальные покрышки, багажная система и прочее. Путем небольших манипуляций получаем чистый классик с спецованными колесами, прямой посадкой и минимальным количеством пластика. Если пойти дальше и снять полностью багажную систему, то получаем стильный современный скрамблер со всеми свойственными этому классу чертами. Как получилось дизайнерам совместить это все в одном мотоцикле загадка? Которую разгадывать мы не будем, а будем делать на него обзор. Строим наше видео, как всегда. Внешность с этой частью мы наполовину уже справились. Технические данные. И, конечно, надо будет на нем прохватить и по асфальту, и в условиях сельского бездорожья. Итак, дизайн. Действительно, работа проделана огромная. Линия вводы мотоцикла без компромиссов соответствует сразу трем классам, о которых мы говорили в начале. И это с учетом того, что разогнаться дизайнерам тут особо негде. Минимум пластика и облицовки, а та, что есть почти вся металлическая. Из окрашенных элементов только бардачки пластиковые. Вообще вот выполнен в стиле старой школы мотостроения. Особо это подчеркивает резиновые накладки на бак. То есть понятно, сугубо классический внешний вид, типа Минск 2.0. Но это не совсем так. Обратите внимание на приборную панель, она полностью цифровая. На нее выводятся такие показатели. Обороты двигателя, скорость, триподометр. Уровень топлива и датчик нейтральной передачи. Оптика вся диодная, свет от круглой фары мощный и четкий. Из всего сказанного делаем вывод, что, казалось бы, в очень простом мотоцикле вместилось сразу три класса техники, а также два времени. Это old технологичность. И все это за весьма скромную цену, которая на данный момент составляет 1350 североамериканских гривен. А если вы досмотрите видео до конца, то сможете немного сэкономить на покупке с помощью промокода. Как вы поняли, он будет в конце видео. Внешность все же классическая, значит и посадка такая же. Сидение большое, мягкое, прямое, руль высокий и широкий. В общем, все как и полагается. Багажные системы раскладные, на них реально можно уместить очень много всего. Но если вам мало грузовых платформ, можно докупить еще и передний багажник. Это чтобы точно все влезло. Обычно рыбаки так делают, навьючат мопед как осла, и не видно, что за мотоцикл везет лодку, снасть и прочее добро. Также опционально можно купить защиту рук. С грузоподъемностью видим тут все окна, но нужна еще и автономность, ее, как известно, обеспечивает объем топливного бака, который здесь составляет 12 литров, это около 400 км без дозаправки. С внешностью закончили, единственное скажу, что спецованные колеса тут прям в тему, на очереди тех части. начнем с двигателя. Круто, когда на рынок выходит новый мотор, но еще лучше, когда агрегат проверенный временем, как говорится, старый друг лучше новых двух, это именно тот случай. В Gion Unit установлен такой же мотор, что и в Pantera S200, а Pantera – это самый популярный дорожник уже пару лет. Надежность этого двигателя колоссальна. Не помню ни одного обращения в сервис по пантерам, за исключением случая, когда выпало смотровое окошко уровня масла. В общем, ясно, что с живучестью тут все Давайте пройдемся по техническим характеристикам и перейдем к ходовой. Тип двигателя – одноцилиндровый, четырехтактный, система газораспределения, верхневальный, один распредвал, два клапана. Объем – 199 кубов, мощность – 17 сил, момент – 16 ньютонов, охлаждение – воздушное. Система питания, карбюратор, КПП, пятиступенчатая, запуск как электро, так и кикстартером. С двигателем все, на очереди ходовая. Геон Юнит 200 строился с учетом возможных аномальных нагрузок на мотоцикл из-за наличия развитых багажных систем. И, соответственно, несущая часть и подвески усилены. Не прям эндуровские, а просто усилены. В меру. Юнит стоит на 17 дюймовых спецованных колесах, обутых в покрышке двойного назначения, то есть асфальт и не асфальт. Передний размером 3 на 17 задняя 110 х 80 на 17 Маятник задней подвески прямоугольного сечения. За плавность хода отвечают два гидравлических амортизатора с регулировкой по преднатягу. Если быть честным, то как-то больно мощно они выглядят. Закрадывается мысль, что одному будет жестко ехать. Но мы это обязательно проверим чуть позже. А сейчас возвращаемся к ходовке. Задний тормоз барабанный с механическим приводом. Переходим к передней части. Вилка классический телескоп, перезащищены гофрами. Тормоз дисковый, гидравлический суппорт двухпоршневой. Так, и с этим мы закончили. На очереди тест-драйв. Но сначала, по традиции, водители с ростом 170 и 186 сантиметров и звук выхлопа. После отправляемся в путь, начнем наше путешествие в городе, а затем отправимся в ближайшее село. Там его и завершим. Turf. I never switch sides like Что можно сказать? Мопед или мотоцикл, как угодно его называйте Действительно, неплох и в городе, и по бездорожью И по поводу задней подвески, нет, она не жесткая Она идеально работает Как и обещал, промокод на эту модель вот Также он есть в описании Там же ссылки на наш ТикТок, Фейсбук и Инсту Короче, ставь лайк, если, конечно же, видео зашло, жми колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Пока!